Вот рабочая локальная смета. Основной рабочий экран – это вкладка строки сметы. И вот так выглядит таблица в состоянии, какой я установил при последнем сеансе работы с локальной сметой. В процессе работы мы можем отображать, скрывать столбцы, менять размеры столбцов, строк. Но ответьте, пожалуйста, на вопрос, а все ли вкладки в окне локальной сметы вы используете? Ну, например, удельные показатели. Возможно, что вы на нее даже и внимания не обращаете. Но если она вам вовсе не нужна, скройте ее. Как это сделать? В меню Вид есть специальный пункт «Отобразить вкладки окна локальной сметы». Флажками отметим вкладки, которые должны постоянно отображаться на экране. Если потребуется, вы всегда можете отображение вкладки вернуть в исходное состояние. Аналогичный инструмент есть и для вкладок детальных форм. Меню Вид – отобразить вкладки детальных форм. Обратите внимание, в меню Вид есть еще один пункт – отобразить значки вкладках. Это может показаться неважным, но для тех, кому по душе аскетичный интерфейс, это может понравиться. А теперь обрати внимание на панель инструментов таблицы строк. Здесь отображаются кнопки быстрого доступа к функциям по обработке строк. Но некоторые инструменты все-таки отсутствуют. Например, перемещение строки. Такая функция вызывается из меню правка. Вот, переместить строку вверх, переместить строку вниз. Чтобы эту операцию выполнить, мы обычно рекомендуем пользоваться комбинацией клавиш Ctrl-стрелка вверх или Ctrl-стрелка вниз, но можно вывести эти операции на кнопки. Посмотрите, как это сделать. Нажимаю правую клавишу мышки на панели инструментов и выбираю пункт «Настройка». Во вкладке «Команды» активизирую пункт «Правка» и в списке «Команд» перехожу к пункту «Стрелка вниз», «Стрелка вверх». Захватываю левой клавишей мышки и перетаскиваю этот пункт на панели инструментов и следующую кнопку. Готово. Проверим. Окрашу эту строчку, например, в желтый цвет и нажимаю кнопки вверх, вниз. Подведем итог. Мы познакомились с инструментами управления окном локальной сметы. Управлять можно не только количеством и размером столбцов локальной сметы, но и отображением вкладок, кнопок на панели инструментов. Сделанные настройки окна локальной сметы, можно запомнить в профилях пользователя, с помощью которых легко перенастроить вид окна локальной сметы. При необходимости, пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами. Это удобно. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.